of Tollowson BioPlay HX – это очень удобные наушники с активным шумоподавлением и автономностью. BioPlay HX – это продолжение линейки On The Go для людей, что ценят комфорт, автономность и качество исполнения. В фирменном приложении можно настроить звучание на свое усмотрение. Там же доступны настройки шумоподавления под конкретное место или локацию. Шумоподавление нового поколения эффективно компенсирует и удаляет фоновый шум. Четыре встроенные микрофона при звонках четко передают ваш голос, отсеивая окружающие звуки. Тестирую встроенный микрофон наушников Benkentolovson Bioplay HX. Довольно адекватная встроенная гарнитура, собеседник меня слышит хорошо и я собеседника слышу адекватно. Легкий вес, премиальные материалы в совокупности с качественной сборкой создают все условия для комфортного прослушивания. Для уменьшения давления предусмотрена рельефная зона на оголовье. Амбушюры из мягкой натуральной кожи наполнены пеной с эффектом памяти. Корпус наушников собран из аннодированного алюминия, который прошел пескоструйную обработку. Алюминий в тандеме с пластиком и кожей создают надежность и премиальность Bank Tolovson. Предусмотрено удобное сенсорное управление по классической схеме. Пауза play, свайп вперед – следующий трек, свайп назад – предыдущий. Свайп по часовой стрелке – громкость выше, против часовой – ниже. Одно нажатие на любой наушник – прием звонка, два раза – сброс. Прямоугольная кнопка на левом наушнике, активное шумоподавление – прозрачный или нейтральный режим. Bluetooth версии 5.1 обеспечивает стабильное подключение. Многоточечная связь обеспечивает одновременное подключение сразу к двум устройствам. Выводя автономность на новый уровень, Bank and Olufsen достигли 35 часов музыки при активном шумоподавлении и до 40 часов без него. Стильный футляр повышает мобильность наушников. В нем предусмотрено место для аксессуаров. Чем модель HX лучше H9? Bluetooth 5.1, 4 микрофона против двух, автономность 35 часов против 25. Шумоподавление, повышенный комфорт и выше запас громкости. Звук универсальный, в меру теплый с приподнятой верхней серединой. При этом верхний диапазон не навязчивый даже на высокой громкости. Структурированный бас не утомляет своим гулом. Выросла детализация и объем, есть разделение инструментов. С 1925 года компания Bank Tollafson скрупулезно создает устройства, вкладывая особый смысл в дизайн и удобство, что действительно отделяет их продукцию от других производителей. Послушать наушники можно в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе.